Ну, доверие – это вообще, смотрите, какая фишка в доверии? что Вы можете доверять, когда вы уверены в себе. Ну, то есть по-настоящему можно доверять только тогда, когда у вас есть силы потом ситуацию изменить. Вот. То есть что такое сила? Сила – это когда вы можете повлиять на ситуацию. Вот. Когда, например, с вами происходит что-то, и вы можете это изменить. Если у вас силы нет, либо вы не знакомы со своей силой, это будет недоверие, это будет просто наивность. То есть ты чувствуешь себя в положении выше. Не ниже, а выше. То есть ты себе позволяешь доверять, как бы, ну зная, что ты, в общем-то, без этого, помню, найдешься. Ну, можно так сказать, да. Можно здесь сказать, что и наравне тоже. Доверие возможно, когда примерно равное. То есть я понимаю, что, например, если, ну, допустим, так говорить, что если эта женщина мне изменит, я это вынесу, да, и поэтому я ей доверяю. Вот. И, допустим, в отношениях я легализирую последствия измены. То есть я говорю, что если я это узнаю, будут какие-то последствия. Если отношения как бы дороги со мной, то лучше этого не делать. То есть... Не, не, почему шантаж? Я говорю конкретно, ну, там, изменишь, мы завершим отношения. Вот. И главное, чтобы это были не просто слова, а я реально мог это сделать. Тогда и будет доверие. То есть здесь присутствует что? Моя самооценка, то есть я в себе уверен. Да, я понимаю, что я готов на решительные действия, если произойдет что-то, и я еще ценю, ну, как бы себя в этих отношениях. То есть доверие всегда, истинное доверие связано с внутренней силой человека. Потому что если вы не можете ситуацию, как бы, вот, ну, пережить, ну, тогда вы просто, ну, где-то наивны, наивно как-то вот думаете, что... Это не, не доверие. доверие это устойчивая очень позиция. Например, если ваш, ваш не знаю, там, руководитель, да, вот тут, если провести аналогию с рабочими отношениями, доверяет вам офис, доверяет вам какие-то задачи, он явно знает, что делать, если вы его подведете. И знает, как, как на вас повлиять, как потом ваше поведение скорректировать зарплатой, какими-то там санкциями, либо просто даже слов достаточно бывает.